Привет, меня зовут Кэт, и вы смотрите Puzzle English. Раз уж так сложилось, что мы выбрались в парк, предлагаю о нем и поговорить. Есть такая фраза в английском ⁇ walk in the park ⁇ прогулка в парке. А вот значит она, когда что-то очень легко сделать, вот это наше родненькое, два пальца в асфальт, вот это вот оно. Я бегаю марафон уже много лет, поэтому этот забег на 5 километров будет для меня просто как два пальца. Или... Я же тебе говорила, это проще простого. Или... Вся эта подготовка к свадьбе вообще непростая история. Но еще важно, конечно, обращать внимание на контекст, потому что иногда прогулка в парке – это просто прогулка в парке. Вам нужно наслаждаться жизнью каждый день, будь то бокал вина или прогулка в парке. Есть еще фраза в английском языке с таким же значением, например, кусок торта, да, тоже переводится. My first exam was a piece of cake. Мое первое экзамен было легчело. Или слова пикник. Пикник. Тоже означает легкотня. Babysitting my sister's kids was no picnic. Сидеть с детьми моей сестры было очень непросто. Child's play. Детская забава. Winning the game against this team will be child's play. Выиграть у этой команды будет очень легко. Еще есть roses, розы или bed of roses. Роз, да? My job is not all roses, but I love it anyway. Моя работа вам не все цветочки, но я люблю ее все равно. Или farming is no bed of roses. Да? А фермерство это вам нелегкая какая-то затяжка, нелегкая работа. И еще одна фраза с таким значением: plain sailing или smooth sailing. Это какой-то плавание без помех, да, гладкое плавание. one of the project all smooth sailing from Первая фаза проекта завершена, а дальше все будет очень легко. Ну что ж, на сегодня это все. Учи английский с Puzzle English.